Всем привет! Это видео является обзором на ветку твп 551 которая жестко им будет в современном рандоме. буду затягивать, поехали. Началом ветки служишь Шкода Т-25. Классическая СТ-6 с барабаном, который реализуется не особо тяжело. Прочность 930 единиц. ДПМ-1702 единицы. В барабане три снаряда. Урон базовых снарядах 160 единиц. Или же 480 единиц за барабан. При пробитии 132 мм. На голде пробитие 185 миллиметров, Альфа-135 единиц. Или же 405 единиц за барабан. На пугасах пробитие 38 Альфа-175 барабан. КД между выстрелами полторы секунды, КД всего барабана 13 секунд. Однако точность хворает. Разброс 0,337 метра на 100 метров. Сидение длится целых 0,29 секунды. ОВН тут классный, 10 градусов вниз и 20 21. Маневренность тоже неплохая, 50 километров в час вперед и 20 назад. Целом и стайни имбай неплохая, средняя. Идем дальше. 34100. 100 это калибр миллиметров. все равна 1150 единицам, в этот раз у нас цикличное орудие, а не барабан. ДПМ 2145 единиц, альфа на базах 280 единиц. 175 мм. Урон на голде 240 единиц. Пробитие 250. На фугасах урон 350 единиц. Пробитие 50. Сидение составляет 2,08 секунды. Разброс 0,38 км на 100 метров. Кубейн 7 градусов вниз и 22 вверх. КД орудия 7,83 секунды. Скорость как для СТ средняя. 50 км в час вперед и 20 назад. Обладает неким подобием бронебашни. Корпус абсолютно картон. СТ плохая, Не требует особых навыков и опыта. Прошел его с удовольствием. Дальше перед нами предстают ТвП В или как я ее называю, втулка. Прочей стулки составляет 1450 единиц. Орудие калибра 105 мм имеет альфу в 310 единиц на базовых и пробитие в 225 мм. На голдее те же параметры будут равны 285 мм пробития для 60 единиц альфы соответственно. Фугасы обладают пробитие в 60 мм и альфой в 420 единиц. это этот драндулет за 8 секунд, что как для ИСТ, не очень комфортный показатель. Для меня оптимальные показатели это 4-6 секунд. Делающий ДПМ равным 2200 у Венту чуть хуже нормального. 6 градусов вниз и 17 вверх. Точность у него хрома. Денье длится 2,8 секунды. Разброс 0,38 метров на 100 метров. Просто такая же, как и у предшественника. Как в случае с т 34 СТ неплохая. Не требует особых навыков и опыта. Имеет броню только башня. И теперь идет предтоповый танк ветки, готовящих нас к ее венцу. Шкода Т-50. Ключа двух предыдущих танков, у этого агрегата уже есть барабаны, весьма неплохой. ДПМ составляет 2663 единицы. Пробитие до 42 мм. Урон 31 единиц Или же 930 единиц урона за барабан. Эти параметры актуальны для базовых снарядов. Для голдовых же параметры будут следующими. 260 единиц альфа и 290 пробитие. Урон за барабан на 3 снарядов составит 780 единиц. Для фугасов мы имеем следующее. Пробитие 50 мм и альфа 420 единиц. За барабан мы выдаем 1260 единиц урона. КД между снарядами барабан составляет 2,5 секунды. КД всего барабана 16 секунд. Точность тут уже куда лучше. Время сведения 1,86 секунды. А разброс на целых 31 метра на 100 метров. У ВН 8 градусов вниз и 20 сверх. За счет полного отсутствия брони как таковой танк очень резвый. Максималка в 60 км в час вперед и 20 км в час назад делают его недоедливые заднорды, который всегда может вовремя уйти. В целом танк очень даже неплохой. Младший брат ТВП-551, к которому мы и переходим. И вот он, ради чего мы и проходили всю эту ветку. ТВП 50-51. Этот танк способен за какие-то жалкие 5 секунд оставить тяжелый танк без половины прочности. Тоже говорить о, о средних и легких танках. Они могут остаться, если не шотными, то на 1-2 выстрела. Перейдем ТТХ. Начнем с орудия. Тут оно очень классное. Барабан на 4 снаряда с вообще разрядкой в 4,5 секунды. Или же 1,5 секунды на снаряд. И, и в общем, когда это 2 секунды не только может, он и творит грязь. На базовых снарядах ТВП способен наносить по 1240 единиц урона за весь барабан. А за один выстрел 310 единиц урона. При пробитии 242 мм. На голде те же параметры будут иными. Пробитие 290 мм, альфа-260 единиц. За барабан мы выдаем 1040 единиц урона. На фугасах альфа, которых равна с 410 единицам при пробитии 50 мм и уроном зарабатыва за 1680 единиц, можно разобрать полового гриля, вообще не напрягает Если повезет, то у него останется одну максимум 100-200 хп. В этом минус всех барабанов игры. Иногда не хватает этого самого заряжающего и решающего снаряда. Ну к этому можно привыкнуть и адаптироваться. Придение длится полторы секунды при разбросе 0,3 метра на 100 метров они такие же, как и у предшественника, ровно как и скорость движения. Красный твой танк в должных руках имбище бища лютая. Взвод из двух ТВП способен уничтожить тяжа по типу ИС-7 Чифта Марк 6. Ветка крайне рекомендуется к прокачке, если вы умеете играть на танках без брони как таковой. Хотя умудрялся танковать Ягу и баба. На данной ноте видео подходит к своему логическому завершению. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока. Спасибо. Yeah. Yeah. Yeah. Close your eyes. Close your eyes.